Вы мы тут Что ты... Да, мы тут... Ты чё за девка? Э, у нас тут ну -ка вырубайте вон. это. Мы праздновали то, что ты Ну тут ничего нету, вообще Тут ничего нет вообще Мы так радовали, что ты ушел. у меня А это Вика. Будешь пить водку? Кстати, Вике я дал виски, потому что она Вика и виски. А ты... Вик... Ладно, все. иди отсюда, Вика и виски. Так, выметайтесь с моей комнате. Я люблю вот уходим отсюда. Всё. Это Секаем, Олег, побыль. он что, переоделся? Чему у него синие он волосы и корона. Встал. Ну ладно, ничего страшного. Девочка. Так, вы метайтесь, давайте отсюда. Олег, Ш -ш -ш -ш -ш -ш. Какой маскарад? Иди отсюда, маскарад. Давай, давай, давай. Нам понравилось, так, что вы так. понравилось, Крад, ты шуехал, ты Быстро, с моей комнаты. А, это что там такое? Это чё, где? А, это твоя комната, что ли? Блин. А, это а твоя я комната, безпинятия. ладно, уходим отсюда? Так, Надо с моей быть. тоже валите. Да. Ладно, блядь. А, а не будьте, а, ты, ты недоделанная. ту ду, -ду И, бары, и вот тут-дудут, все. Дай колонку, хочу все. Нет, нельзя. Олег. Офигевшие. Ну ты же отсюда ушел, Сказал, что теперь тебе этот дом не нужен. Как мне не нужен? Это моя комната, это... В так я что, родители-то здесь живут и бы мы без... Ну чё, какого фига вас сюда запустили? Офигели? Ну, мы через... Олег меня пригласил. Сказу, Олега выселил отсюда. Пригласил. Вот Адриана. Да я вы выселил Олега отсюда. И ну, ее. Классно, Без Адриана. Праздновали. Ура! Адриана. Весело, ничего не весело. Весело? Ничего не весело. Офигели? не весело для нас веселье. Я тут даже немножко... Так, все, Давай, выметайся отсюда. По тихой грусти. Немного Потихой грусти, Немного. По тихой грусти. Не И... летний ты подрослый, а уже начинаешь бухать. Я, Олега, заберу... О, котик. Да, забирай его. И смотрите. выходим. аккуратненько. Олежка, давай, выходим. Давай вот сюда Давай. отойди. Я его сам вы, выпру. Вали отсюда. Он уснул что Выметайся. По-моему надо на него хоть пукнуть. Или вообще сделать. Нет. По-моему надо вот так вот его скинуть сейчас. С балкона бедного Олега. Ты зачем с балкона? Мы его другими методами. Мне осталось хотя бы отдохнуть. Он еще и лестницу сперву, посмотрите на него. Так, выметайся. Где Вика? Может, так. еще дискотеку что-нибудь устроим? Никаких больше дискотек в моем. Ты переехал. Нет. Твои родители согласились. Ничего не согласились, я спрятую бабушке дам идти вам всем. Они тебя выращивали много лет и наконец-то от тебя избавились. От вас я сейчас избавлюсь. Так, выгоняем. Давай, Олег, по и лесенке. Они делились, что ты о них заботиться будешь по лесенке. Они уйдешь. Так, выметаемся. По-тихому. Вот так вот, выметаемся. Бухать теперь не с кем. Проходит а я знаю, как надо. Вот так. Отойди, опа, отойди опа. я сам пронесу. Опа, опа, опа. И так. тебя. Метайся. Ути, ути, ути, ути, ути, ути, ути. Слышь, ты тебя, тоже вы метайтесь отсюда. Блин, а лет нас выгнали. Нас выгнали все. Где Вика? Так, расспит. Ладно, не будем выйдить. И Жизнь, ковры Олег. мои тут сломали. Просни сепой, Олег, Но, вот еще друзья. У нас такая Все. осень, у нас осень, это Новый год какой-то, непонятно. Там уже зима, ничего страшного. Мне кажется, то, что я вот это... Уже октябрь, снег должен наступать. Вот он наступает. понимаешь. Октябрь это осень до сих пор, а не зима. А, надо дискотеку устроить. Кстати, мне надо забрать моих ППВ, я их отдал. к тете. Что? Чтобы они не могли. Нормально. Так. Если тут ничего меня не, не тягли. Избавиться от ударила что-то. бывает. Вновь... Вот так стыбли. классно, что он, когда он перетих. Ладно. Не стыдно. Андрей уверен. Ну, в принципе, у него тут путь. Тихо, я же говорю, то что он заметит. Тихо, тихо, тихо. Пойду-ка я в дом. Операция вперед. Как слышно? Слышно, слышно хорошо. Видим, слишком за Адриану. Так, здесь никого нет. Тут, тут всякие шпионы могут лезть. Хотя пока не увижу никого. Ну и ладно. А, пойду я. Вилька, нет! Так, пойду я на кухню, на кое-что заберу. Я не понимаю, зачем, зачем вот это? Все так, на кухню. Так, у меня есть идея. Ой, это не вскакал. Что ты хочешь взять от чуда? во мне? Я не понял. Ладно. Так, все, пойду-ка я... Нет, у меня нет, у меня есть столько И как... Так, так... И как их открыть? Может, как-то сломать можно? Сильзи? Нет. Ага. Все в его комнату. Ну, тут тоже загорожено. А, может, не надо? Ну она тоже хороша, а хорошая, я, хорошая идейка. как выберем а, ну, сядь Короче, а, там что-то все есть. Там водка, виски, не знаю. берем, короче, фанта. Я возьму, я немножко фанты возьму. согласен. <звучит> Ника, ты все это берешь, А нас вот этот отряд не убьет из-за того, что мы вот это поролонили в него. И ничего. Это, это голодный сыр моему вот этому моему альбеду понадобится, понадобится сыр. Какая идея? А как выбираться? Я не знаю, тут пепси. А, нас... а как нам выбраться? У меня такого пластик. Вот Нет, нас Адриан убьет. Тогда вот тут. Короче, э, как мы сделаем? Можно ну ладно, все. Попытка, не пытка. Он поставил тут заграждение. Получится. Ай, блин, больно. Короче, идем в комнату вот этого. Кого комнату идем? Может, здесь? И каким образом я выбрось? А как ты выбрось? Он тут загородил. Мы, короче, бабушки. Эмммм... Мало да, того, может... что мы вот это чуточку ссомали... А, ну ладно уже, все. Ну ладно, все равно, паучий звезду. Все а -а -а. плохо, короче... Болем-болем-болем! Адриан, нет-нет! Текаем-тикаем-тикаем-тикаем-тикаем-тикаем! Угу. Ну ладно. Короче, она сейчас Удриан убьёт полностью. Вот на Мы устроим просто... для них сюрприз. На работу. Заранее. господи, как страшно. Все, я встала. Так, я думаю, что я вот это поли полицейский буду. Так, и пойдемте. У нас могут с вами поймать за. Ничего страшного. Так, непоглядно, подождите, давайте пойдем. Главное, не будь пьяным. Я сейчас переоденусь и надеюсь, Костюмчик будет мне идти. Так, пойду-ка я к себе домой в новый район. Они а идят мне костюмчик, Вика, отверди, Я робот. Что мы такие, я вообще, блин, какая-то девка непонятная. Так. Ну, другие кости... не других смеет. костюмов не было. <свист> Ладно. Что, получилось, что получилось? Ну подожди, мне надо голос меня ищет. Привет, ну <свист> как? Куст, я, вот робот, этот... я робот, ага, я робот. что это робот. Тика, ты там все в порядке? Вот это тебе даст и все. Ой. Я робот. Я робот. Ну, в принципе, нормально. Идем. У тебя есть палочка какая-то, например? Ну позиция же не так просто нельзя. да. Это не то совсем. А! Э. Олег тут еще стоит. А И... Она мы вообще тут нормально что что-то? Да, нормальная. Вы такие... А ты что? Ж... А кто такой? А что это? А ты кто такой вообще? Я не знаю, а... Да? Ну, Я ладно. против закона вообще-то. Да. да? Хватит да, притворяться. Да, за, за законом. Я уйду. Ты... Пока. Сидите здесь. Ты недоделанный! Полицейскую я сейчас позвоню своим коллегам и типа, теперь они вот от тебя суд пода подадут. Ну что? Короче, где мы спалились, Я помню, полностью... что. <coughs> да, мы спалились. Алло, вы где там? Ловушки. Каким образом вы там оказались? Каким? У нас Андрей за с камень, так что беги. Ну, ладно. Я же говорила, надо было грудь не брать. Переоденусь. Слушай, это не получится. Так, так, так, идем. Ну чё, вы будете снимать тут свои камуфляжи? Какие камуфляжи? Ммм, я, я не вижу, ты самая камуфляжь. умная. Да, самая я ещё поймаю, Давай, выходи. Чё стоишь здесь? А, ой, спасибо, Можешь уже я сперем... я сменить камуфляж? Я. я же всё видел. Но я тебя ненавижу да могу с такой тоже не делать так осталось поймать одного угу. э, девика она в порядке она ушла да она ушла я ее вижу как она бежит скоро надо Нам бегать вода течёт? так вода течет нет себя, ладно, не сечет, не сечет. Блин, надо кран Просто закрыть. Просто водички хотелось купить. Закроем кран. Пора... Кстати, а вы... что Олег стоит на месте? Не это может всё. вообще пошевелиться. Ты не недоделанный Олег, давай, шевелись. А ты не стой Олег... на месте. А? Ты не трогай его. Ладно. Смотри, помню. Мне открыть для вас. чтобы вы это прошли. М? Ну, руками. Ведум тебя по голове. Будьте мне дом восстанавливать. Убираю, убираю. Пошел отсюда. Сказал. Тихой грустью. Стыди по тихой грусти. Ну вот я вскопну из... и... Давай вскопни, давай вскопай. Ты мне не даёшь вскопать. Убези меня. Опа. Так, все пока. Ты ж недоделанная, ты крылья. Это что тут? Кто здесь ползает? Ай-яй-яй-яй, он нашёл меня. Тебя тоже поймали. Как поймал? очень ты беспалевно, твоя прям голова не выпирает. Ты тоже. Э, маскировка. А ты так спрячься. Очень, за дерево еще спряться. Очень, <с очень беспалевно. Прям, ну вот. Прям вообще. Ты, козёл, иди сюда. Иди сейчас. Вы. Ты чё, офигели, тут вообще все? Так, всё. Олег, ты уходишь с <смех> моего дома. Я тебя выселяю. Что, что? вы сделали с ним? Сюда я иди. Время Сюда смогу. иди. Это что? Это вика, Дверь вынесли. Это не мы. Да. Кто в моей комнате сломал мои ковыры? Аккуратно, не упади. Ай. Это сделала Вика. Ой, Это не ли, надо отговариваться. Своровали я у меня сказать. всю еду. Нет, которую можно... Не, не надо. Мне оправдываться. Замали в, Сомали... в моем доме ковры. Ковры еще есть. <связь> да, и потолок. Мерзь, вас. Угу. Это пару стеночек немножко. Ну, пару стеночек я тебе по башке дам. Я говорила вам, надо было через тайный проход. Идти. Какой тайный проход. Где тайный проход? Ну-ка, говори ко мне тайный проход. Знаешь, это проход. Пачиком нужно а. пройти через паутику. Так, грузи, все, иди, иди за мной. Прочь, я, я ну, тебя прошу. Потих... Хочешь, мы тебе починим ремонт комнаты? А <гас> ты мне Стать, будешь ты, сюда, э, сюда идти. Мы, мы от стань. тебя получали? Мы от тебя получали, кстати, вот это он тебе сюда вот так тихо грустит. А сейчас я тебе так Груси даст. Сюда в Ты вот вообще что ли? вот сюда. <глас> Мы тут реально получали, получали. Сейчас я поставлю музыку, стой здесь. Так, ставим музыку. Сейчас будешь танцевать, как тебе было весело? Опа. Подожди. Сейчас я буду танцевать. Грустно не было вот вот. офигел? Вообще что ли? Так, сейчас мы заберем. С ним такого не делали, по-моему. Так, сейчас я буду танцевать. Мне будет смешно. Не смешно да Вика, освободитель или кто это а, Это суперкод ай ай ай ай ай что ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай восстанавливать. Думать Я вообще ай это время спал. Вот ну, вам это. Вот это я Забирайте. Я всё время спала. И я выметайтесь всё. Это всё ты. Это всё ты. Не подходите ко, ко мне. Вышел отсюда. Мне Пластин. вечно нужно тебе забрать Сашу. Я тебе потом заберу. Потом. Я, я сам заберу. Так. Я тебе подходить и выходить теперь через этот... Все. Кыш. Вышел отсюда. Верни пластинки. Вали отсюда, я тебе сказал. Быстро. Последний, с моей Всё. Буду жить вот здесь, а ну, да, потому что в этом это уже моя личная территория, это уже не он дома, а мои личные территории. Смотри, какая у тебя теперь классная. А, по-двонной вот маме, пожалуй, всю. Хочешь, мы еще одну дверь сделаем? Хочешь идти сейчас по башке? Да? О, вот тут есть дверь классная. Вот ну, а, тут дверей. А, Вика! Супер славы. Сказывать ремонт. Офигевший меня тут проломили. Офигевший Адриан. Выгнал нас из дискотеки. Так. Вика, с лучше сейчас не соваться. Вика, короче... Мне кажется, что тебя типа, выселят. Так что... Хорошо, так, может, не, не впускать их, пожалуйста. Не надо, мама. Папа. Всё. Мы, не Мы типа, тебя выгнали. Что говоришь? Выгнали тебя. Да, да, выгнали. Ну, тебя и Вику выгнали. Теперь вы Ой. на улице. Мы Хотите в вот. вас. Да, да. Теперь на улице. Ну, вы ну, за, ну, за мной не ходите. Свой, свой дом тебя меня Я тоже останусь. Я сейчас попробую сделать тебе новый дом. Мне повторится, должен, дом. Это, это у меня отец тебя там А ты что здесь забыла? Пойдем. Что забыла здесь? Сплю. Да. Вот. Берешь, забираешь вещи. И на улицу. Давай, давай. На улку. Вы а, разнесли что мне дом. Нужно забрать. И еще спишь. Кто разнес дом? Бери. И выметайся. На улицу. Ай. И ковры забирай, да. Все, а теперь на улицу давай. Ну, если мы аккуматизимся. Я на кроватку свою цена. и посплю. Да, давай, давай. Всё. Так. Получается, если мы аккуматизируемся, то вы осколок. Все, давай. красный осколок. Создай единого клона. Чили -чили -чили. А теперь выметайся. Я тебе дверь даже открою. Все, болите. Вика, хочешь нет. у меня пожить? Мы тебе можем приютить. Хочешь новый дом? Дадим. Так, все. Мы прекрасные, Змельскова. Олега в жить не будет. Давай забрал хотя бы. Олега, видно, вот это с, к своему папе пошел жить. Ха-ха-ха. Он даже не зашел на твой этаж. Там я сплю. Ну ладно, ну и пошел в ванну. Дружились, психоаря. А мы с тобой, ну, с тобой. Так. Мы теперь ему ремонт. Понимаешь? Да. Он такая крыса, да. то, что может сделать так, то, что мой дом просто вот это президентство забрал просто. Хочешь в тебя приюти? Нет, не -не. <связывая> мне не... Непонятно. мы тебе новый дом найдём. А, как а хорошая собачка. моя кровать в моей комнате. Просто так. не так мягко. А, вот это все. Так. Хорошо. Здесь мои... Мы... Куфик а, здесь. Он вигнул Вику и Олега. Так, давай, Фомин, дайся отсюда. У тебя есть ровный час. Давай тебя, пойдем домой, тебя отведем. Теперь, Теперь а ты, Вика, если вот осталось, осталось, потому меня что монстр. Он никогда не догадается этого факта, что я буду жить прямо за его спиной. Ты бедную Вигу выгнал. Бессерд... Ты себе можешь... Бессердечный отряд. Ой за это время я, я выращу кросса. А тут как оказалась эта фигня? Лири. Мне надоело быть Мне всегда, я всегда хотел быть злодеем. Что ты делаешь? Начну сегодняшний день. Сейчас... сюда О, не отсюда вот ты. Неблагодарная. Ч ⁇ ничего? Не, не ты. Как тебя тут? новое место so come, come online, а ты тут делаешь? я отважный орел пришел быть злодеем ну будь давай пока начну все освобождение вас <с> от ответственности освобождаю вас от ответственности теперь вы больше никому не привязаны можете прибить кого хотите можете прибить кого хотите бежать отвалить тут вот это все, вы все освобождены от ответственности. Короче, вот это... все, все я что спать. хотите. Ты нас... О, Придет,